Да! Потрясающе! Здравствуйте, уважаемые любители летных видов спорта! Шо-шо? Я шама в шоке! Посмотрите, куда мы забрались! Куда Макар Телят не гонял! Это Матеркорн! И это его вершина! Она прячется в облаках, а мы летаем с этой рядом вершиной в динамике! Вот она, видите? Вот прям...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 Мы так раз, раз, раз, раз, раз, и бац, образовался динамик, нас вынесло выше, и вот сейчас у нас высота 4200, мы в вот одном высоте вершины, друзья, только нам в облаке, вот как вам объяснить, чтобы вы поверили, что точно выше, посмотрите, погуглите, кто умеет высота Мотерхворна, и наша высота текущая 4266 метров, ну, возможно, Мотерхворн на пару метров выше. Вы сами понимаете, что это не принципиально, насколько мы там выше него. А вон планер летит прямо по склону. Вау! Что такой вот Крышесрывательный совершенно вид. И он еще крышесрывательный, потому что мы, видите, набрали выше облака и продолжаем это делать. У нас кроподъемность 0,3 метра в секунду. Не мы одни такие умные. Вон планирочек тоже летает. Сзади нас еще один планирочек летает. Интересно, насколько можно на север отходить. Вот северная сторона. Видите, какая мохнатая снегу. О -о -о. Друзья, такие виды бывают, наверное, раз в году. А то и не каждый. Честно вам скажу. Вот такой такой моторхорн я еще ни разу не видел. Сколько здесь летаю уже много лет. Но так, чтобы можно было набирать вдоль облака, была такая шапка. Все прям вот такое замечательное, как на первые в моей жизни. Поэтому предлагаю вместе порадоваться этому факту. Ну, шорты это как обычно. 4... О, кстати, вопрос о высоте 4 мы уже набрали. Продолжаем набирать. Следующая наша цель на сегодня это Манблан. До Манблана совсем недалеко осталось. Ну, он на самом деле до... ближе к нашему дому. То есть мы сейчас полетим домой. Мы полетим домой через Монблан. Вот на фоне моторкорна пролетает ниже планера. Ой, красиво такая. Просто бомба. Скорость наша по маршруту была хорошая. Вот мы верный на втр N. Спасибо компании. На Навитер показывает, у меня, видите, мой компьютер сломался, планерный, но я сюда на ветер монтировал, на липучке приклеил. Прекрасно работает, все показывает, сообщает, что до дома у нас 227 километров. Это лететь там где-то 3 часа, 2 часа лететь. Поэтому 4 часа в 6 будем дома. Ну, еще с учетом Монблана, ну, немножечко чуть-чуть подальше. Подольше. Ничего страшного. Ну что ж, вот такой красивый получается безмонтажный ролик. Давайте, наверное, я вам облечу вокруг моторкорна. О, вот она, вершина прям показалась. Попробую вам полностью вокруг облететь. И на этой оптимистичной ноте будем заканчивать наше видео, потому что это будет маленькое, компактное, но очень яркое видео. Согласитесь, такое увидеть. Дядя Вова, ты счастлив? Ты в восторге? Давай посмотрим, как ты думаешь, можем ли мы облететь Матерфор вокруг? Там подобно, облако, придется нырять? Закрыл. На единицу перекинул. Друзья, чтобы облететь Матерфор в вокруг, мне придется нырять под облака. Я разгоняю планер 150, 180, 200. И вот на двухстах я ныряю под облако, полностью по кругу а, ай, ай трясет так главное сейчас в облако не влететь потому что если в облако влечу сами понимаете я в нем заблужусь и рискую намотаться на этот мотор хор есть если что брошу телефон буду интерцептор выпускать Оп. внизу вот это вот внизу будка Наблюдаете? Это будка, в которой альпинисты приют так называемый для альпинистов. Все, я выскочил выше. Ну и смотрите, вот этот вот маневр дикий и веселый. Да, вот, кстати, вершина зато открылась. Видите, меня мотокорт наградил тем, что показал вершину. Слил я 200 метров, 100 метров слил высоты, 2 270 у меня сейчас высота. Наш план выключить телефон наконец-то и полететь дальше. Вот где-то по центру кадра находится наш манбланчик, наша следующая цель. Туда мы и двинем наше внимание. Фух. Друзья, категорически вас прошу, напишите, э -э -э стоит вот такие безмонтажные да делать. Это такой момент, я сейчас нажму на кнопку,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 ну я выше пройду. А вертолет вниз полетел. Видите, он показал Мутерхорн, и халтурчик такой сразу от него экономит топливо. Улетел. Ой. Ну я теперь, вот теперь я еще два раза счастливой стал. Дядя Вова, ты просто лакимен. Ты прикинь, мы бы еще и с вертолетом полетали вместе. О -о -о -о -о! Невероятно. Так, придется опять нырять. О, сосульки, смотри, какие здоровые. Видишь сосульки? Прям бахрома, друзья. И сосульки еще вам. Так. Смотрите, сейчас выскочу на ту сторону, друзья. И Оп. опять сброшу энергию. Планер превратил энергию скорости в энергию высоты. и опять наверное, над склоном. Фу, вертолетов больше нет? Ой, да. Так вот, на чем остановился-то? На том, что как вам такие безмонтажные видео, передающие, наверное, самое яркое, что у нас есть, это жизнь на борту. Видите, я все время не на вас смотрю, а туда, чтобы ты врезался планер, вертолет, еще что-нибудь. Привет вам с неба, хорошего вам настроения и вот этот вот ролик, да чтоб вы урубнулись чтобы посмотрели, как прекрасна наша планета Земля, что ее не надо э, ломать, взрывать, пачкать, портить. А, э, любые нормальные, разумные народы и человеческие существа э, должны приумножать эту красоту, сохранять ее, летать, показывать друг другу, радоваться жизни. И ну, вот, вот так лучше намного. Э, до новых встреч, глубоко уважаемые любители лед-декидов спорта. До новых позитивных. Ролика!